Если вы меняете имя, то вы отключаетесь от рода вашей матери, если были интеллигентные люди у вас, родители, и мама была из интеллигентной хорошей семьи, у них все жили в достатке, если вы поменяете имя, то вы от ее рода отключитесь. А если вы поменяете фамилию, то вы отключаетесь от рода мужского или рода вашего отца. Вот смотрите, у вас отец был алкоголик, тунеядец и там еще непонятно кто, и вы после этого вышли замуж. Пока вы не вышли замуж, у вас была фамилия родителей, его карма влияла на вас. То есть вам хотелось выпить, вам хотелось там как-то пожить, и вы жили, возможно, такими же бедными, как ваш отец и его вся семья. А вот после того, когда вы вышли замуж, поменяли фамилию, то после этого у вас... Вы подключились к роду вашего мужа поняли фамилия это род мужчины а имя это род женщины понятно